Как бы мне эту поймать-то, а? Три раза уже бралась. Или четыре уже. А толку хуй, ребятушки. Обкалывается и все. Может пониже сплавать чуть-чуть пониже где она у меня сегодня первый раз брала Ну чё, Славик? Щук поймал? Каких? Сколько штук? А Славик чё? Угу. Ясно А? И чё? А? Время не смотрел. Че, во сколько попрем? Блядь, течение в обратную сторону, сука. А и дохуя поймал? Ммм, нормально, хули. А? Но... А? Да но... а их вчера не было со мной. Пашка один был. Пашка заебись окуней надергал, я не знаю, он вообще горбачей ловил. А? А мы с ночевой были? Нет, мы наверное часов всем приехали и... Часов наверно до 12 или до 11 порыбачили а? Вон там Метров наверно 100 отсюда внизу Возле корчей Сейчас я еще вот здесь проплыву туда по течению. Кого? Даже поймал свою Сеть? Нет. А? Ну -а -а. сейчас отцепим. Сейчас я погоди здесь меня вниз пронесет чуть-чуть. Ой, вверх. Или тут уже вниз несет? пошло ладно сейчас я здесь прокину далеко ты тут а? далеко попался Принесу. он прыгал на батуте и потерялся да ты говорит что там лазишь знаешь как это гадя ты где да я говорю, Славик на батуте прыгал и потерялся. А ты чё? Ты сколько надергал? Да, Щучку? Большая? Ну-ка покажи. Ага Ну, я Да я ниже метров, наверное, может сто А? Ага Но тясы, погоди, ой, моментус. Я здесь в тот раз поймал был на два шестьсот щучину. Там с той стороны. Под какой? Вот, это? а Блять, я думаю, что меня назад несет? У меня мотор опущен. Славик, где? А, все понял. Ну-ка, подергай еще. Ага. Бля. На вертушечку, да? Стоп, а чё-то надо было леску от этого перецепить, да дальше кидать. Ну, блесёнку. Чё, поймал? Тащись, Чё тебя переправлять? Не подойдешь? Да-да, Славик, нарви там травы К берегу подкинь Где ты подойдешь? Ну давай. А. А. Только сильно не прыгай. Так, спустись. Так, у меня тут сачок так тихо тут сучок острый стой, стой стой стой тихо тихо тихо тихо так зачем мне подержаться тут аккуратненько залазь ну один горбатний еще да ну как я сначала блядь, один второй третий блять но... потом сука все насколько как думаешь Охуеть, нах, хорошая, блять. <свят> хорошая. Блять, палец порезал, сука, об нее, об жабру. Это об Да. Да потом, когда ее держать начал, ял ломать. Она как прыгнула раза три, наверное, блять, в лодке. Я думал, пошла ты нахуй, побежал за ножиком, блядь, зарезал ее. А вот. Да ну чурагайку вы... небольшую, небольшую, блядь. Ну, я но. <соргут> но... <соргут> так, <соргут> я не Нет, я сейчас еще вот здесь покидаю чуть-чуть. Не, опять... <соргут> Нет, Нет? А стоят еще? <сос> Это, во, Славик. А, я... <сос> <И что -то> <сос> <я> <сос> вон там он возле тех кустов, которые начинаются большие. <сос> Где? Вон там? <сос> да. Но мы вчера там с Пашкой плавали, нихуя! Ну, а тут я тот раз с Пашкой вон там возле того бревна поймал, тоже крокодил был. 600 вес. Че, как насчет завтра? Кстати, вот я с утра их и ловил. Щук. Четыре штуки я поймал. Короче, у меня было три, э, по где-то кило 700, кило 600 были две. Одна кило 600 такие. Закидывай, порыбачим сейчас еще. Налимчик, может, возьмется.